Здравствуйте! Доклад называется «Разработка корпусов текстов, лицензионные вопросы и надежность хранения данных». Меня зовут Крижановский Андрей Анатольевич, я сотрудник Карельского научного центра Российской академии наук в Петрозаводске. Сегодня мы поговорим о корпусах текстах, лицензиях и надежном хранении данных. Корпусная лингвистика – это наука о создании и использовании текстовых или лингвистических корпусов, а, которая возникла из-за того, что приходится работать с большими объемами, объемами текстов и а, потребности а, в работе, в использовании компьютерных информационных технологий. При этом под лингвистическим корпусом мы будем понимать такую совокупность текстов, которая отвечает трем принципам. Во-первых, собраны эти тексты по определенным правилам. А, Во-вторых, Определена разметка на этих текстах. И в-третьих, есть специальная поисковая система, специализированная, которую также называют корпусный менеджер, то есть специальная программа для работы с корпусом текстов. Если у вас будут вопросы по ходу доклада, то прошу их писать в чате или в комментариях. Существует множество классификаций корпусов, например, по типу данных, которые они содержат. Текстовый корпус – это такой корпус, в котором а, представлены тексты из газет, романов, дневников, каких-то электронных сообщений. А, звуковой корпус содержит аудиофайлы а, с докладами, а, с радио и а, звуком с телепередач, телефонные разговоры. И корпус видеозаписей а, может содержать, например, записи такие же, как с нашей конференции «Бубликовские чтения». Научное значение корпусов заключается в том, что если у нас есть корпус текстов, то мы можем повторить наш эксперимент, используя те же самые тексты. В этом и есть, собственно, научное значение. Эту мысль я почерпнул в замечательной книге Александра Евгеньевича Кибрика и его соавторов «Введение в науку языке». Трудно здесь может заключаться в том, что Корпус, Если он не завершен, если продолжает развиваться и расти, пополняться новыми текстами, то здесь могут быть сложности в том, чтобы в точности повторить эксперимент. И здесь нас могут спасти а, то, что мы можем сохранять промежуточные состояние в какой-то момент времени корпуса в виде дампов и затем работать на этих слепках а, во времени времени конкретный момент времени данных. Есть еще несколько вариантов э, классификации корпусов по таким критериям, которые я сейчас перечислил, и э, расскажу на примере э, разрабатываемого нами открытого корпуса вебского и корейских языков. Э, формат корпуса в нашем случае электронный, э, тексты представлены полностью, Корпус не завершен и продолжает пополняться. Надеюсь, он никогда не будет в состоянии завершения окончательной. Письменную устную речь мы уже разобрали. По тематической принадлежности скорее у нас корпус и стандартного языка, и диалектного. И есть несколько разных жанров, которые представлены. Например, сказки. По поводу временного параметра. Скорее это современный язык, и при этом есть фрагменты 20 века. По количеству языков корпус WebCar многоязычный. Начиная с этого слайда, мне почему-то очень захотелось писать по-английски. Итак, кто может взяться за разработку корпуса? Взяться может любой, а что нужно, какая команда нужна для успешной работы? С одной стороны, нам нужны программисты, желательно, чтобы у них были какие-то знания в области вычислительной лингвистики. Во-вторых, нам нужны лингвисты. Что должно быть у лингвистов? У них должно быть желание к освоению новых технологий, например, технологии корпусной лингвистики. В нашем случае команда составила сотрудников из Института прикладных математических исследований, и лингвисты из Института языка, литературы и истории. Это два института, которые работают, которые входят в состав Корейского научного центра. А теперь самый интересный слайд: по какому рецепту можно создать корпус? Сначала программисты пишут компьютерную программу, назовем ее корпусный менеджер. И в этой программе уже заложены э, те моменты, как э, добавлять тексты в корпус, как выполнять по нему поиск, дальше. А лингвисты определяют, по каким принципам они будут собирать тексты, какие словари они будут использовать. Если у них есть возможность лицензионная, если это их словари, о лицензиях мы поговорим дальше, то они преобразуют эти словари в электронный формат, например, с помощью файн и тексты преобразуют. И программисты а, пишут программы специальные для импорта этих текстов, для импорта этих словарей а, в корпус, в корпусный менеджер. Затем лингвисты описывают, какие еще особенности они хотели бы от а, корпусного менеджера. А, программисты пишут, что из этого они могут, и наоборот, что интересно, они могут добавить, что не вспомнили лингвисты. Таким образом, такая бесконечная дискуссия приводит к тому, что каждый корпус является уникальным по содержанию, по способу и форме подачи материалов, и наш корпус WebCar не исключение. Зададимся вопросом, может ли лингвист в одиночку создать хороший функциональный корпус? Для ответа на вопрос посмотрим, какие есть доступные корпусные менеджеры. На этих двух листах у нас перечислены корпусы в основном русского языка и в правой колонке программный код корпусного менеджера. Известно про национальный корпус русского языка, что корпусный менеджер недоступен, но разрабатывается поддерживается Яндексом. А открытый корпус русского языка, его корпусный менеджер доступен, есть на Гитхабе программ с открытой лицензией. А остальные корпусы, к сожалению, программный код недоступен. Наш открытый корпус вебского и карельского языков, Вебкар программный код корпусного менеджера доступен на сайте GitHub, можно скачать и использовать. У британского национального корпуса программный код система Xero. Это не совсем корпусный менеджер, это компьютерная программа, которая обрабатывает и выполняет поиск по данным в формате XML. Словацкий национальный корпус. Здесь не совсем корпусный менеджер, здесь программа морфологической разметки MorphoDita, которая с открытой лицензией и ее можно использовать, адаптировать к своим задачам, к своим языкам. Корпусный менеджер Sketch Engine, популярный на Западе используется в разных корпусах, но это платная система. Глубоко нотированный корпус русского языка, корпусный менеджер, лингвистический процессор ETAP, а лицензия частично открытая, но можно использовать эту программу для некоммерческих целей и, к сожалению, non-derivative, то есть эту программу ETAP нельзя модифицировать под свои потребности. Код должен быть неизменяемым в соответствии с этой лицензией. И генеральный интернет-корпус русского языка. Я не сумел выяснить, есть ли в открытом доступе корпусный менеджер. Скорее всего, нет. Таким образом, для человека, желающего разрабатывать и найти в открытом доступе какую-либо программу, чтобы начать работу, есть варианты корпусный менеджер. Открытого корпуса русского языка, корпуса WebCar, словацкого национального корпуса, Morphodita и система Xero, если разработка будет вестись в текстах на XML. Вот такой выбор. Если вы решите воспользоваться системой, которую мы разрабатываем, открытый корпус вебского и корейского языков, программа называется Dictorpus, корпусный менеджер, то э, без помощи программиста, к сожалению, обойтись не получится, поскольку программа достаточно сложная и база данных, отношения таблиц тоже достаточно сложные. Но у вас есть выбор, если вы занимаетесь вебскими и корейскими языками, вы можете войти в нашу команду редакторов корпуса и участвовать в развитии этого ресурса. Теперь, что такое лицензии, что они из себя представляют, почему они так важны, что я о них уже несколько раз упоминал. Три ключевых вещи в каждой из лицензий – это разрешение использовать или не использовать материал, разрешение распространять его и разрешение видоизменять материал и распространять его. Закрытых лицензий огромное количество, так же, как и открытых. Здесь, на этом слайде, я рассказываю только про разные виды и разную степень закрытости и открытости открытых лицензий. Три лицензии Public Domain, то есть в открытом доступе Government, это продукты, созданные в рамках выполнения какого-то правительственного задания. Например, фотографии, сделанные в американской армии, они солдатами, они относятся к этой области. А public Domain, Spied, это те Произведения, которые созданы авторами, умершими более 70, а в некоторых странах более 100 лет назад. И Public Domain Self, это когда авторы произведений сами решают, что их работа может перейти, они разрешают ей перейти в общественное состояние, и все могут пользоваться этими материалами без каких-либо ограничений, без упоминаний автора. К этой же области относится Creative Commons Zero. Creative Commons – это группа лицензий, разработанные а, компанией Creative Commons, которые а, делятся от более открытых к более закрытым. А Creative Commons Buy – это открытая лицензия, которая разрешает пользоваться материалами, ресурсами, но с обязательным упоминанием автора. Под этой лицензией распространяются материалы и программное обеспечение корпуса Webcar. Под этой же лицензией, кстати, распространяются материалы трудов Корейского научного центра, и вы увидите эту же лицензию на сайте Корейского научного центра. Более закрытая лицензия Creative Commons Attribution Share-Like Alike это лицензия, которая означает, что ни в какую сторону эту лицензию нельзя изменять, нужно не только упомянуть автора, но и более закрытый какой-то ее делать нельзя. Следующий, более закрытая, некоммерческая лицензия. То есть такие материалы можно распространять, но продавать их уже нельзя. И еще более закрытая, некоммерческая с неизменяемой. Вот все, что я хотел сказать по лицензиям. Какую же лицензию выбрать? для разрабатываемого словаря или корпуса текстов. С одной стороны, если лицензия будет слишком открытая, то есть опасения, что наши данные могут украсть и выдавать за свои, а с другой стороны, если лицензия будет слишком закрытая, то этот ресурс, этот продукт будет хуже распространяться и не будет использоваться в каких-то проектах, в которых он мог бы использоваться. Ну Вот пример использования открытой лицензии WebCar а, привел к тому, что данные нашего корпуса. А, с удовольствием взяли в несколько международных проектов, связанных с соревнованием а, компьютерных программ а, на основе малоресурсных языков. А, мы экспортировали данные WebCar, и а, программисты, лингвисты разрабатывали методы а, для, по решению задач на этих языках, на евском-корейском. Существует такая база данных Unimorph, которая включает сотню языков. С 2019 года туда же вошли данные вебского и корейского языков. И таким образом те соревнования, которые сейчас проводятся для программистов и лингвистов на базе Unimorph, эти же соревнования включают исследования вебского и корейского языка. И в тех статьях, например, вот эта статья, в которых написаны результаты, мы можем что-то новое для себя узнать о вебском и корейском языке, благодаря тому, что у этого корпуса была открыта лицензия, и э, авторы проекта Unimorph смогли э, включить эти данные э, в свой проект. В разговоре о надежном хранении данных будет уместна поговорка «что отдашь, то сохранишь, что спрячешь, то потеряешь». Поскольку у корпуса WebCar открытая лицензия, то мы можем регулярно создавать и выкладывать на страницу а, сайта корпуса дампы, то есть слепки базы данных раз в месяц. И а, код нашей программы хранится на международном сервере компьютерных программ GitHub, а, который также благодаря этому а, более надежно хранится, чем если бы он был на каком-либо из наших компьютеров. И последний вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, связан с понятием национального корпуса. Это понятие я также взял определение из книги Александра Евгеньевича Кибрика его а, соавторов, которая звучит так, что национальный корпус — это собрание текстов в электронной форме, где тексты у нас а, хранятся во всем многообразии жанров, стилей и так далее, и... А, Национальный корпус создается лингвистами для научных исследований и для обучения языку. Вот, если это определение применить а, к открытому корпусу вебского корейского языка, то у меня вопрос к вам: можно ли назвать корпус вебкар национальным корпусом вебского и корейского языков? Спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы.